Ах, только бы легкие пальцы летали над сумрачным нашим житьем Ах, только б незримые дыры латали Ах, только б незримые дыры латали Волшебные руки ее Волшебные руки ее На ниточке этой, как на пуповине, единою кровью дыша Два сердца, скрепленные по сердцевине, Они и зовутся душа. А если дыхание и сердце едины, Понять не составит труда, Мы неразделимы и необходимы, Мы необходимы и неразделимы. И это уже навсегда, И это уже навсегда. Да, моя хорошая? Мяу мяу мяу. мяу мяу мяу Ты куда пропала, моя любимая? Моя хорошая, я тебя очень люблю. Моя-моя хорошая. Ну как же я без тебя тут? Ну ладно. Очень-очень. Очень. Да. Я люблю тебя. Давай, пока. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч. Моя хорошая.